Здравствуйте, коллеги предприниматели. Если вы меня еще не знаете, меня зовут Дмитрий Третьяк, я миграционный эксперт. <звы> вот скажите честно, вам на самом деле плевать на ваш бизнес? Вам правда не важно, сколько времени, сил и денег вы вложили в создание и развитие своего дела. Я думаю, нет, я даже уверен, что это не так. Но тогда я не могу понять почему вы рискуете всем, что вы создали, и в то же время во что вы вложили всего себя, пытаясь сэкономить 3 копейки на оформление мигрантов. Раз вы работаете с мигрантами, вы должны знать, что штраф за неоформленного или неправильно оформленного иностранного работника составляет от 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Скажите, лучше заплатить штраф 400 тысяч рублей, или 20 тысяч эксперту за сопровождение вашей компании. Или на крайний случай наймите из штатного специалиста, который обойдется от 80 тысяч рублей в месяц, если он, конечно, на самом деле специалист в миграционной сфере. Мне очень прискорбно читать ежемесячные сводки по количеству разорившихся предпринимателей из-за штрафов за мигрантов. Мне всегда очень жаль этих замечательных людей, которые пытались как-то изменить свою жизнь и финансовое положение. Я прошу вас, мои коллеги-предприниматели, будьте умнее, просчитайте изначально все риски. Я могу защитить вас от гигантских штрафов. Любой предприниматель должен считать ходы наперед. И те, кто обратился ко мне до возникновения серьезных проблем, уже неоднократно окупили свои вложения на мои услуги. Все мои клиенты работают со мной именно потому, что я даю гарантию безопасности и защиту от гигантских штрафов за трудовых мигрантов. Не рискуйте своим бизнесом и своим будущим. Свяжитесь со мной, и я с удовольствием помогу вам.